Я из выпуска выпуск все время что-нибудь и да забуду рассказать. Вот в прошлый раз забыл о местном кулибине, который проводит разные эксперименты с нодой, меняет ее код, после чего в интерфейсе обновляются или добавляются новые данные. Он даже пишет об этом на Яндекс Дзене, ссылку на статью я оставлю в описании. Но напомню вам, что любые файлы, полученные не от разработчиков проекта, несут своеобразные риски. И если вы уж решите таким заняться, то ответственность за сохранность ваших данных лежит полностью на вас. Кстати, и аналитический сервис от команды продвижения уже можно заценить, правда все еще ту же бета версию, о которой я говорил в прошлом ролике. Тут мы видим расширенную статистику по кошельку и по всему блокчейну в целом, сайт напомню находится в бета тестировании и в скором времени будет доработан в более качественный продукт, а все вопросы и предложения по ресурсу можно будет задать в официальном чате криптовалюты призм. Кстати, Влад разобрал функционал сервиса на одном из вебинаров, Ссылка на которой находится там же, где и ссылка на обсуждаемый портал. Где? Где? Где ссылка? Да вот она в описании, бабуль! Господи! На вебинаре нам также рассказали о парамайнинге, который по предварительным данным будет добываться дольше, чем проживет самый молодой призмач. Вся оставшаяся эмиссия там 6 миллиардов будет там более чем до 2100 года. О ребрендинге PRISM, а также о планах по выпуску собственного мерча. Нам дали понять, что Призм больше не нуждается в техническом обслуживании и вполне заслуженно может считаться полноценным ИИ. Самое главное для нас была контрольная точка. Эта контрольная точка заключалась в достижении эмиссии в 3 миллиарда монет. Мы ее достигли на высоте 1 миллион 989 780 блоков. Это очень здорово, это классно. Что это означает? На этой высоте должна была сработать крайне, то есть вся математика, она должна была сработать вся корректно, она сработала. У нас прошло уже после этого момента 1440 блоков, все замечательно, все хорошо. Вся математика уже сработала корректно и это означает лишь одно, что далее призм будет работать полностью автоматизированно и вмешательство какого-либо так сказать, со стороны человека не нужно будет. То есть призм по факту становится неким таким искусственным интеллектом. Еще сообществу призм, а точнее его представителям, начали поступать предложения о презентации монеты на сторонних ресурсах. Это, конечно, не каналы с аудиторией в несколько сотен тысяч человек, но тоже неплохо. Тем более нам даже не надо платить, нас приглашают. На этот счет, между прочим, говорил и Северов, когда отвечал на вопрос о присутствии команды призм на криптовалютном форуме блокчейна Касаем блокчейн-лайф, задают вопросы в чате, будем ли мы подавать повторно заявку на блокчейн-лайф. Нет, мы не будем подавать эту заявку, и на подобные мероприятия мы ездить не будем. Почему? Потому что после ребрендинга, так сказать, да, мы будем создавать свои площадки по типу блокчейн-лайф, только там будут собираться уже криптоэксперты, которые ценят непосредственно сами технологии, применяемые в криптовалютах. И там мы будем представлять, естественно, криптовалюту Призм, ее все технологические ценности. И эти мероприятия по масштабам будут не менее, чем тот же самый блокчейн-лайф. Это будет очень интересно, увлекательно. И э, в России это будет происходить все, думаю, очень привлекательно для тех людей, которые ездят на блокчейн-лайф, вроде бы как ознакомиться с какими-то технологическими новыми моментами, да, а приезжают, там идет продажа. Немножко другого. Я считаю, что очень здорово, если вокруг призм будет построена огромная экосистема, которая будет способствовать не только продвижению монеты, а также будет объединять единомышленников со всего мира и решать задачи людей. В общем, стрим выдался очень информативный, и я настоятельно рекомендую его посмотреть каждому, кто владеет криптовалютой призм или задумывался о ее приобретении. Была затронута даже тема легализации призм в странах, где законодатель дает такую возможность. В свой момент хочу сказать, что скоро будем идти мы по пути криптовалюты, криптовалюты такой, которая называется DASH, а именно подключение платежек в странах, в которых это возможно, но, но из-за ситуации, которая есть сейчас с Европой, ну это просто невозможно. Да? Нам нужно дождаться или законодательства Российской Федерации, вот, или возможно это запустить в Белоруссии, вот. Но ну, мы будем продвигаться. Поначалу, как говорится, Рассказываем про портал, и дальше сами уже побеседуем, скажем так, в формате это Наперед загадывать не будем, но если команда выполнит хотя бы половину из того, что задумали, результат не заставит себя ждать. И мы будем свидетелями странных событий и переобуваний в воздухе. На наших глазах все те, кто поносил монету, будут признавать свой непрофессионализм, а сетевики рефоводы вернутся и будут снова рассказывать сказки, что они тут надолго. Банда! Прошла сейчас такая мощная инфа! Что на самом деле сейчас монету, которую я вам говорю, призм, будут просто бомбить и прокачивать такие люди, что вы охренеете. Уже сегодня, вот те, кто не зайдет сегодня по ссылке, те, кто не купит, просто посмотрите, сегодня уже будет минимум плюс 10%. Попомните мои слова в конце дня, давайте сверимся, если хотите. Сейчас отправляю курс, вечером отправлю курс, соответственно, который вы увидите. Банда, это будет просто разрыв. Ссылочка вверху. Если не хотите по ссылке там на парамайнинг нахер он вам нужен, просто заходите в, собственно, на бирже, на Ходбит, на си Это будет просто разрыв. Я вам не шучу. Будет просто разрыв. Вся крипта сейчас уйдет вниз. Призм полетит на Луну. Потому что мы реально перестали зависеть вообще там от Биткоина и от рынка в целом. Наша комьюнити качает. Поехали.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 а, клуб положил. О! Опять качаем! Ха-ха! -а Йоу-йоу-яу-яу! -йо -йо -йо.